Французский жим лежа. Для выполнения упражнения используйте слегка изогнутый гриф. Массонаборный эффект упражнения от этого не уменьшится, а вот совершенно ненужная выкручивающая нагрузка на запястный сустав будет сведена к минимуму. Вспомните, давно ли вы видели в своем спортзале индивида, чьи запястья были туго перемотаны эластичными или обычными бинтами. Около 80% этих горе-фитнесистов жертвы сгибания рук или французского жима с прямым грифом. Во время выполнения упражнения локти держите направленными не строго в потолок, а на отлете за головой, как будто делаете пулловер со штангой и находитесь приблизительно в середине амплитуды. Этот нехитрый методический прием позволит вам поддерживать в трицепсах постоянное напряжение, в отличие от обычного варианта, когда трицепсы наверху отдыхают. Возможно, придется снизить привычный рабочий вес процентов на 5-10, но эффект будет того стоить.